Добро пожаловать! Артистизм это чувство уверенной игры на сцене, которое мы выражаем через игру точно так же, как мы передавали музыкальный образ, форму и фразировку через интонацию, через энергию вибрации между звуками, которые мы ощущаем во время внутреннего пребывания с интонацией. Именно поэтому артистизм — это не просто очередная аффирмация, очередное утверждение, которое вы говорите себе и настраиваетесь на перед тем, как выступить, очень быстро замечаешь, что как только вы начинаете играть, просто даже поднося руки к клавиатуре, вся уверенность полностью сдувается ветром. Артистизм, когда выражается через интонации во время игры, будет сохраняться на протяжении всего выступления и даже расти и увеличиваться со временем, проведенным на сцене. Чувство артистизма не только защитит вас отвлекающей энергии публики, энергии, которая всегда замораживает вашу энергию разума, руки, но также увеличит вашу энергию все чувства, которые вы передаете через игру. Некоторые из моих учеников не могли поймать это чувство сразу. И я всегда акцентирую на то, что это быстрая, прямая и как бы от себя энергия. Я советую здесь побить, побоксировать подушку, но даже такая простая вещь нуждается в более четком пояснении, потому что боксирование учеников зачастую выглядело э, очень неуверенно, как бы извиняясь за то, что боксировали подушку. Так что я постаралась найти наиболее близко этой энергии эмоцию, Гнев, эмоции рассерженности или гнева. И, как правило, студенты, которые запрессовывали эти чувства всю жизнь, те студенты, которые не могли же вспомнить, как гнев ощущается, у них создавалась проблема почувствовать артистизм. И давайте, кстати, тут скажу, что скрывать и не выражать свои чувства не особо помогает, в, как бы, в переставании и чувств, <laughs> потому что заблокированные чувства будут сохраняться в вашей системе, в вашей энергии, разуме, чувстве и теле, и эти невыраженные чувства повлияют на вашу повседневную жизнь, потому что в большой степени мы притягиваем жизнь э, людей и событий не чувствами, которые у нас лежат на поверхности сознания, а теми глубокими, запрессованными эмоциями, которые сохраняются в подсознании я сейчас продемонстрирую боксирование подушки, потому что удивительно, некоторые из вас не берут это всерьез или выполняют это упражнение неверно. Итак, возьмите подушку, такую хорошую, толстенькую, вот так ее положите, и теперь боксируйте в подушку, выпуская весь гнев. Заметьте, я не боксирую ее вот таким образом. Это ничего нам не дает. Вот так нам нужно вбить подушку. Теперь эм, этот гнев нам нужен просто, чтобы поймать эту энергию артистизма, прямую, быструю от себя энергию. И таким же образом вот мы и боксировали подушку с этой быстрой, прямой от себя энергией. Что важно, это отпустить боль и жалчь гнева, и оставить только быструю, прямую от себя энергию. Когда мы поем с артистизмом, вот как эта энергия будет звучать и ощущаться в голосовых связках. Mm -hmm. Если я спою интервал только с радостью, а затем с артистизмом и радостью, вы услышите, что моя энергия и голос будут увеличиваться с артистизмом. И затем я выполню I то же самое сравнение с образом грусти. Я здесь ничего не делала искусственно, все это появляется естественным образом, и вот таким прост... простым образом артистинец влияет на наше пение. И точно таким же образом он повлияет на нашу игру. И как видите, это